Вот три часа тут у меня появилось. Поехал посмотреть. Красноголовики. Здесь вот направо. Сейчас вот дорожка будет, если не перекопана. Вот сюда вдоль по опушечке. Вот там дорожка была. Смотрим. Что тут у нас? Осинки. Нет, березки стоят. Ну-ка, под березовики, наверное. А вот точно. О, хорошо. Но старый. Брать не будем. Вот березовики. А нам надо, ребята, осинки под осиновики нам нужны. Там и красноголовики. Ой, о, какой красавец. Херос! Херосенький! Да! поздновато уже же ходишь и за старыми даже не наклоняешься сколько там тоже тоже наверное, старый да и эти похоже уже точно ну вот молоденькие еще можно взять Жареху там. Вот этот вроде неплохо смотрится. Ну вот, нашел наконец-то место-то это. По красноголовикам. Но переросли надо было раньше. Видите, какие они. Ну, ладно, чушь. Первый раз выбрался. Это он. Он вот. червивый. Он, конечно, червивый. Ножка и та, наверное. Ах ты вырвал. В прошлом году я попал, не только только здесь появились. Видите? Ну, какой чудненький гриб под березовик попался. Красота. Там вот что-то дальше. Раньше, помню, на отвале Липовки с дочерью поднялись на плата на одно. Там осеннечек есть. 56 штук нарезали сразу. Красноголовиков. Вот. Там сейчас дорогу перекопали. А тут и березы. Тут и видите, вот осины. По-любому здесь должны быть красноголовики. По-любому. Здесь, правда, загущено, но надо внимательно, видимо, смотреть. Там -то что-то торчит. Здесь старая. Вот там молоденький, что ли. Ну-ка посмотрим. О, пристроился. Красава-то какая. О, красавец. Надо смотреть. Здесь вроде сыровато. Так, паутина, они не полезу. Вот там вот еще Ох, сбил палочкой. Но это не красноголовика, а бабок под березовик. Ну, эти наверное старые но посмотрю но тут ничего красивый ну как некрасивый видите какой О, красотуля тут вау посмотрите какой изумительный вот таких вот бы хотя бы сколько то вау Это настоящий вау. Wow. Вот. Красотуля. синий осенник. там что-то есть, да. А, вот еще. Ой, Нифига себе срослись. Красноголовые. Вот друзу камней бы таких. Ну надо же, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 красноголовиков. Не понял. Запнулся. Ну, что-то на кварц, похоже, замшилой. Так. Кварчик, кварчик еще бы здесь раз грузка была на нем о, красота была жилая какая-то проходит но минерализации-то не видно или здесь да, здесь, наверное, канавку как-то вели потому что, он, видите, как траншейка получилась Если бы, конечно, что-то интересное, то я бы и грибы бросил. Занялся бы тут. Этим, этим делом где что ли какая шняга вымыть давай-то положить в сад, в сад. уж Так, ну и так рванул, что нож оставил. Сейчас посмотрим. Так. Нож нашел. Как камню вижу, так с катушек слетаю. Вот он, он, уже тут ждет меня довольно. Да, вот он такой, прямо так. О, вот. Смелой. головой. он, оказывается, ждет меня, а я тут занимаюсь всякими другими разными делами. Пойдем обратно. Ну и опять только отвлекает меня. Эти тоже кварц. Ну вот обязательно смотришь, тут россыпь такая. Может кусок кристальчика, хрусталя какого-нибудь. Нет, нету. Нет, значит, нет. Все. Ну, а белый ты откуда здесь? Ну, возьму дом, посмотрим, не буду резать. Еще белый. Тоже не буду проверять. Все дома. Дома-дома-дома. Некуда уже... Нет, последний вот этот. Вроде оказался грибок. Уже все к машине выходите. Ух ты, Вау. что ж. Ладно. Грибнага. Грибная охота получилась. Не совсем, но вовремя надо. Караулить надо. Пошли, все, выскакиваю в лес. Заморозок ударит, если все, считай, сейчас везде рыжики будут. В этом месте не вот не маслята, вот как эти, а рыжики. Ну ладно, на жареху есть. Проехать домой. Мухи кусает. Село Октябрьское, Быстрая, бывшая шайтанка, это вот на обратном пути, со стороны колташей вид открывается. Вон там вот, Вон там даже по речке Колокоронды моют.